Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео распаковки посылки. Посылка приехала мне меня с сайта AliExpress. Заказывал я 4 товара у разных продавцов. И в сортировочном центре в Китае эти посылки объединили в один пакет. Что я считаю очень удобно сейчас делают, чтобы вы лишний раз не бегали на почту, не получали там по одному пакетику, а получили сразу все в одном. Так вот, здесь четыре товара, сейчас откроем, посмотрим. Заказал я для своего автомобиля Kia Rio 4, но данные товары, данные вещи подойдут не только для этого автомобиля, а вообще для всех. В общем, давайте откроем, посмотрим. Сейчас все, я вам подробно покажу, что я заказал. Так, здесь один желтый. Так, давайте его вот в сторону. Так, еще один. И вот еще два. Вот они все четыре. Так, давайте начнем, наверное, с этого. Так, вскрываем. Итак, друзья, здесь у нас... Так, сейчас я вам покажу, открою, что это такое и для чего это нужно. Многие могли, наверное, догадаться, что это такое. Это так называемый лазерный хвост. Для автомобиля нужно для того, чтобы закрепить все это дело сзади, подключается либо к габаритным огням, либо к стоп-сигналам. Когда вы тормозите, например, на светофоре или просто где-то паркуетесь, то лазер светит, получается, вниз горизонтальной линии это нужно для удобства парковки либо для того чтобы сзади если едет какой-то автомобиль и останавливается сзади вас то соответственно чтобы он держал определенную дистанцию конечно это на всех не работает но в любом случае это удобно как и для парковки так и для сзади едущего автомобиля здесь у нас получается провод плюс-минус здесь у нас специальная скорее всего, какая-то плата также в пакете лежал специальный кронштейн для крепления к автомобилю. Кронштейн пластиковый. Также есть двухсторонний скотч. И сколько у нас тут? Четыре болтика. Все это дело крепится, как я понимаю, вот сюда. Здесь вот так вот мы крепим. Здесь двумя болтиками прикручиваем два у нас остается как раз на крепление самого кронштейна дальше уже крепим к автомобилю либо на двухсторонний скотч либо уже там также на какие-то саморезы в общем по поводу установки вот этого лазера я подумаю как его лучше будет прикрепить к своему автомобилю у меня сзади установлен катафот как все знают что в Керри у 4 посередине идет катафот и как бы дырявить его не особо хотелось, поэтому я подумал, как это все дело установить. Но, скорее всего, это немножко отложится установка. Потому что мне сейчас не очень удобно, так как гаража у меня нету. Давайте переходить к следующей посылке. Так, опа. Какие-то губы. <с probe> Какие-то поцелуйчики мне тут положили. Давайте посмотрим, что внутри. А здесь у нас лампочка светодиодная лампа вот такая вот фирма я к сожалению не помню по моему как-то sd что ли sd в общем эта лампа будет устанавливаться для стоп-сигнала который у нас э, на задней полке получается установлен то есть это доп сигнал цоколь w16w Подходит для дополнительного стоп-сигнала, а также для заднего хода. Здесь у нас одна лампа. Я специально одну заказал, поэтому вот так вот. Не знаю, зачем положили вот эти губы. Это какой-то прикол, походу, китайский. Ну да ладно, давайте переходить к следующей посылке. Так, здесь у нас еще один пакет. Пакет в пакете. Здесь у нас уже лежит коробка так. и в этой коробке у нас опять Ауксита. многие скажут что ты постоянно рекламируешь эту компанию ауксито друзья это никакая не реклама просто я заказывал себе на подсветку номера Ауксита, они в принципе меня устраивают поэтому заказал еще вот такие лампы сейчас я покажу это кстати по просьбе подписчиков точнее по комментариям подписчиков что писали заказать лампы светодиодные для заднего хода вот такие вот лампочки они практически одинаково выглядят как с той лампы давайте откроем посмотрим цоколь один и тот же вот так вот они выглядят w16w вот подписано лет тут сверху три светодиода по бокам по 6 штук получается, здесь посередине у нас идет радиатор охлаждения в общем эти лампы я буду устанавливать на подсветку заднего хода, так что друзья будет скоро новое видео по установке вот этих вот ламп, вот эти кстати лампочки смотрятся намного приличнее, как-то качественнее, чем та лампа так давайте я ее возьму сейчас вот эта лампа которую я заказал одну. Она, кстати, дешевая. Довольно-таки по сравнению вот с лампами ауксита. По-моему, она даже в районе 60 рублей, что ли, вот эта лампа. Конечно, здесь никакого охлаждения радиатора нет, так как здесь сбоку просто светодиоды приляпаны. Но, в принципе, я думаю, для дополнительного стоп-сигнала она, в принципе, подойдет. И ничего с ней не будет. Давайте переходить к последней посылке. Четвертый. Итак, друзья, этот товар относится к TI's. Многие, знаю, не любят смотреть видео про TI's, так как подписывались все-таки на контент по Kia Rio. Но, друзья, куда деваться. Так как у меня установлен TI's, поэтому приходится как бы заказывать товары на эту тематику. Здесь у нас RCA провода. Вы спросите, а зачем тебе эти RCA провода? У тебя же нет никакой акустики, сабвуферов, усилителя. Дело в том, что я заказал эти провода только из одного провода. Вот этого. Это вход под внешний микрофон. Я сюда буду подключать выносной микрофон, петличку, и, соответственно, крепить его куда-то внутри автомобиля, чтобы управлять мультимедией с помощью голоса. Также здесь есть дополнительный выносной слот под сим-карту. Написано нажать и в вбок. Ага. Вот. Сюда можно ставить сим-карту. Это в принципе удобно. Вы можете этот проводок вывести куда-нибудь также в бардачок. И если вам вдруг нужно вытащить или поставить сим-карту, то соответственно для этого вам не нужно будет вытаскивать всю мультимедию. Ну вот, в общем-то, и все. Все посылки на сегодня. Это у нас провода, лампочки для заднего хода, лампа на стоп-сигнал дополнительный и вот такой вот лазерный хвост. Так что, друзья, скоро будут новые видео по установке ламп, вот этих проводов, соответственно, подключению внешнего микрофона к моей мультимедии TIS. А по поводу лазерного хвоста, пишите в комментариях, интересно ли вам вообще подключение данного хвоста лазерного или нет. Если интересно, соответственно, я вам сниму подробное видео, как подключить, как закрепить на автомобиль Kia Rio 4, если у вас такой автомобиль, как у меня. И вообще, как это все дело работает и для чего это нужно. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем удачи на дорогах, всем пока.